Удобно. вот на данных помостах делать используйте в качестве козлов строительных кука меня Да, сырой сырой уперли и пили Ребят, то есть несколько значений данной конструкции. Не только можно сидеть, а обсидеть это очень даже хорошо, когда есть возможность, чтобы спина отдохнула, ноги. Это ногу стоит. Не, пилка кстати, действительно. Сейчас вот так не начинает, то ли она припиливает что, то ли еще что. Так, ну так вот не надо ей делать. Согласен Ну вот такая прям она Злая прям Готовая Не знаю, фишек, конечно, таких не было Ведь, Конечно, хотелось бы, но Мои потребности пока это хорошо Все Сейчас я в дальнейшем вот этот я провяжу, свяжу, вообще по идее, они еще обвязываются Перемычки делаются, стягиваются, я просто их повесил Я буду ходить, я тут все это сделаю Я вот эту белую веревку, конечно, с собой возьму Потому что, ну, действительно, быстро, 5 минут По сути, место готово, не надо там что колотить там, рубить там что-то Быстро, буквально две жердельки, да можно даже одну сделать Одну сделать, привязать на не будет менее удобней А если чуть две вот таких вот взять вот. Вот они, вот. Просто вот. положил их, привязал. Вот, все. Ладно. Вот, еще. Ну тут, ну это уже вообще шикарно. Все, это уже кресло. Крестом их, если привязать веревкой. Ну, может, так и сделаю. Валежники такие есть. Сейчас пока на костерчик еще сделаю, чтобы повеселее было. А там дальше, может, и сделаю. Сейчас, конечно, я это отмечу. Будет как перевалочный пункт какой-нибудь. Мне по идее туда еще, вот в эту сторону. Направление не буду говорить. Не скажу. Но мне вот туда. Машина у меня сейчас, вот если как мы находимся, вот в этом направлении. Я чуть-чуть сместился в лес полосу сюда. Ну, тут везде на лес полоса, но тут ельничка побольше. Можно, конечно, некоторые до конца не пилить, как советуют Но она вот сама вот Я не хотел даже до конца допилить Она буквально раз, два, три, четыре, и все полетело Хорошо, что буду, конечно, использовать Для качества, как для кострового принадлежности Деревья, конечно, валить еще, наверное, будет то удовольствие А для костра отличный вариант Ладно, ребят, включусь Берем вот таких вот три жердины, метр два с половиной, сейчас будет из них делать лесной стул Сейчас я тут топориком обработаю, еще покажу, что будет Костерчик, красота Управление ветра меняется, то туда дым, то сюда Теперь сейчас связываем вот здесь вот костерочком горит хорошо нормально у меня он сильный совершенно ни к чему. Конечно, между ним пропустить, но ни к чему у меня тут такой сильной нагрузки не будет Некоторые середину еще затягивают Можно, в принципе, показать, как Да где-то есть-то потерялся Середину некоторые затягивают вот Я между собой сейчас их стянул Видите, ветер вот уже в нашу сторону идет Так, вот, вот, теперь выпрямляем все, инструкция, тринок, так называемый. Так, стоять. Вот. Сейчас дальше доделаю. Покажу уже тогда в итоге в конце поводу. Встремной. Вот, получилось. Такая тут это сиденье Это сиденье Такая система. Так, сейчас я попробую не сесть, Продемонстрирую, так сказать, она работает. Вперед. Прыгать, конечно, я бы не стал бы. Но... Ну, конечно, я так не могу. Уголок держать. Ну, вот вполне. Вполне. Тут сейчас треново. Сейчас я из нее другой чем нибудь изобрету Уже другие мысли. Ну, как тут так вот. Кстати, вполне. Если бы этот жордочку, жер... конечно, бы не берел с какой-нибудь такой сосну как это она, вроде лежала, но она не сырая Чем гнется как-то она хорошо Или потолже бы я тут был бы, конечно нормально сейчас вот пилить кстати буду ее тоже с той стороны вот дым идет костер прогорает вот это все растаял там все прогорело ну и ничего лучше будет тушить костер просто потом туда закину снегом ногами все сейчас чуть-чуть вот. то есть тоже вроде как Козлов получается Так, это у нас Что такое есть-то? Дерево ну, Кстати, уверен тоже, пилит не особо она. Прям И Что ты? Нормально вполне Только, конечно, валежник Все выбираю, сухой Был сломный, но Благо он напитался равно Утром на стружка, насарая Долго он будет сохнуть По поводу этого, конечно, елочки или ель Намного все лучше Ну я сейчас и это раздую Есть тут и ели, но далеко за ним Чуть-чуть далековато идти, это прям под боком В пяти метрах Вот ну, прям сырая стружка летит, видно И даже неудобно, очень неудобно. Она сырая. Она даже прям мокрая вся. Придется за елочку сходить. Еще не хочу это больше блин, да заниматься. Ну все равно реально належался во льду. Так вот сделать пусть сохнет. Сухостой тут хорошие елочки стоят. Вот такой вот ва. Во. Но, блин, не буду их брать. он там без макушки, без всего сухостой, конечно, можно взять его. Стоит. Без коры без Что получится? Ну да, и все. И в хату. Ну, конечно, обухом-то долбить, но что-то тут если честно. Сейчас я все раздую. У меня есть чудо инструмент, от попник называется, который наверное, раздувает все. Так вот делать не надо, как я сейчас сделал. Сейчас напилю. Так, сырую. Вот я сейчас. Сторное. Всего. Я Это сейчас подпилим. Упс. Это личина. Это Ну, по другому так пил. маленький. Может, поэтому как? Секретный. Ну, сухая. Прямо вот, Смоляк. Вот, конечно. Это сейчас раздобре. Топорик. Пилить трудно. Вот, а, косучок. Так, не надо. Сейчас пока. Так. Так, так, так. Так, привет еще Савия. И, кстати, всех с наступающим 23 февраля Да, сегодня 21 12 часов 31 минута Скоро домой, кстати, надо сейчас покушать Я еще не завтракал ничего Похамячу сейчас Всех с праздником Всех, кто служил Не служил, всех, кто будет служить Риторический такой Праздник, кто говорит, надо служить Кто не надо служить не служил радуйся вот это мне кажется правильно подход такой потому что ну код получался там что-то отмазываться код не получался отмазываться тот -то сам хотел тот -то не хотел сколько людей столько мнений можем по, -по разным подходить к этому вопросу но многие конечно службу портила но это единицы были там кто нормально, уходил. Лопаем, научили их там всякой фигней страдать. И такие, конечно, бывали. Что тут? Не без этого. Но в основном в своей массе, конечно, люди нормальные приходят. Самостоятельность какая-то. Так что всех с праздником. Ну и девчонка тоже, конечно, с праздником, те, кто служит. не защитник отечества, не обязательно вот прям там написано. Мужчин должен быть. У нас сейчас им женский пол служит в армии довольно-таки успешно. Некоторые вон представители генералов дослуживают женщины. Пресс-служб там всякие. В некоторых структурах. За заслуги, наверное, перед отечеством, отечеством. нами наверное, заслуги. Потому что по-другому. А как иначе? -то? Высокие звания, ну по генералов, как его можно? Заслуй я как, ничего себе, по-другому никак. Вот. вот, был почти все погашено, вот чуть-чуть прям мелкий веточек, все загорелось, все моментально схватилось. Так что вот эта штука, не только тепло, тепло на ней хорошо сидеть, но и костры раздувать с ней тоже отлично получается. Также всем привет. Берегите своих родных, близких, чтобы у всех все было хорошо. Но главное, здоровье. Здоровья не будет, ничего не нужно. И давайте как-нибудь, ребята, общаться. Пишите комментарии, задавать вопросы. Будем отвечать. Аудиокню, кстати, сейчас слушаю. Павел Дартс. Крысиная башни называется. Отличный. Я его раз-два принимался читать то времени нету, то неохота, потом забываешь, уже смысл теряется там. А этот вот я уже буквально три дня слушаю, уже почти половину прослушал. Там каждую часть минут по 45, по 43, где-то вот так вот они разбиты. Отличная книжка. Советую, лучше конечно, почитать. Но тем, у кого времени нет, заняты по тем или иным причинам, можно послушать, отлично. Начинает все так незамысловато, и потом превращается во что-то ну тематика такая выживайлическая она сейчас модная популярная но хороший рассказ хорошо поставлен со смыслом и такие там прям совет такие прям хорошие можно из них, мне кажется много что почерпнуть в плане наверное городского существования наверное при бп ну БП это Большой Северный писец Большой писец. Дети меня смотрят, я бы матом сказал. Так что, там кому интересно послушать, посмотрите. А вот все почитайте. Хуже не будет. Так, ладно, сейчас мы все это раздуем до конца. Допилим. Я хочу какао, хочу кушать. Короче, сейчас будем хомячить. Какая же удобно, фигнюшечка-то. Так, ребят, так вот столько у меня получилось. Нормально, сейчас на нем какая за покуша. Так, вот это тут вот все зажат просто друг с другом. Никуда это ничего. Ну, кстати, можно как сиденье еще использовать. Ну тут тут вот я буду сидеть сейчас. Поэтому у меня будет под правую руку столько. Костерчик он дымится нормально. Ну Но он тлеет мне тепло создает. Мне больше не надо. Сейчас еще вот этот снег так вот распихнуть чтобы излучение на меня шло инфракрасное тепло чтобы было вот и все отлично буквально тут полутора-двух метров от меня ну дым иногда периодически тоже на эту сторону конечно, попадает но ничего ну там все вообще был в дыму тут вот даже опилки видно что как дым летит все в ту сторону ветер меняется сейчас вот туда ну ничего страшного все приступаем к пище к трапезе так вот столько. Так, ребят вот я перенес свой лесной стул вот с этого места чуть проветности костра и разобрал свое сиденье здесь которое было вот одна жердин стоит вот она по центру вторая я распилил уже в костре лежит все равно я не буду ставлять это сиденья веревки я взял Но смысл дерево пропадать я лучше сожгу ну а вот я достал тормосок бутербродики Всем, кто ест, приятного аппетита Присоединяйтесь О, хорошо Так, ну-ка Достойно? Вообще достойно Причем мягкое вот. Анатомическое кресло вот. Представляете? Конечно, чуть-чуть полоска вот Прямо вот от, между лопаткой идет Но это не катастрофично, не критично это Нормально вообще так, ну приятный аппетит всем Любителям любительских видео Пора есть, пора уж собираться Время сколько? По второго уже время А я тут все Прыгаю силую Так Так, с войско. Еще делал Надо доедать его Еще сделать, я люблю слушай, сало Солить, красота Mm -hmm. Что-то прям прогладался, честно. Даже очень прогладался, что-то. Чувствую голоду прям. Mm -hmm. Mm -hmm. Извините, шарсат. Костер мне, конечно. Любил меня мозг. Ну. Mm -hmm. Ребята, это шедевр На набитым там некрасиво Вести бесед, прошу прощения, но Не могу молчать Не могу молчать Так, какао я хотел Я какао хотел уже долго, На протяжении длительного времени Никак им все это не получалось Эта миссия была невыполнима Так Мне не рухнут тут сейчас мне этот жорточка, которая подо мной вообще не нравится. Такая была бы нормальная. Я вообще беды бы не знал. О, какао! Горячий. Ммм, запахи какие. Ха, вкусняшки. Ребята. Ну, пусть весь мир подождет с кусочком сала. Какао. трубку прям вообще был шик, просто шик. Раньше земле было. Стало что-то что вынул, куда-то чуть-чуть положил. дерьмо О. М -м -м. Ладно, ребят. Всем, кто есть, приятного аппетита. Кто готовится, тоже. Кто поел, тоже. Всем короче аппетита. Буду я кушать. А мне прям как неловко случайно. Мне даже как неловко. Мне даже, ну, как неловко. Все, будут кушать, давайте. Так, тихо. Поднимаемся. Не, ну вот эта палочка была бы такая. Блин, вообще, просто огонь. Все. Друзья, что, наверное, будут закругляться сегодняшними похождениями. Все нормально, все нормально, мне кажется все получилось И так как хотел, все перешлось переделать на ходу буквально Но все нормально Все отлично Костерок пожгли, штукенцы всякие понаделал <клев> Мне впереди еще есть что много, не буду говорить Много чего хотел, много чего с собой тащил Чё, не хотел показал ну, как не хотел не был запланирован что хотел все лежит ну чё ничего страшного. так что до новых встреч подписываемся колокольчики репост обязательно делаем ну и вконтакт да кому еще привет там что передать отписывайтесь передам привет обязательно в следующем видео так что всех еще раз с праздниками, с 23 февраля. Нам терпения, всем счастья, удачи, берегите родных и близких. Все, пока, пока. Хорошо, пока. Тишина, полная. Штиль, полный штиль. Ладно, что будем братцы. ту ту тур, тур, тур, тур Джордана Бруно. Торговец черным деревом. Возможно, если будет видео прям длинное, не любит никто его длинно, в общем, смотреть. Я его порежу, может, там покороче, как сделаю. Постараюсь тогда на два разбить. Все самое интересное, как им сжать. И там он в такой, прям, хороший так лежит. Метр два прям высотой. Так что все, домой. К любимым детям, к жене, к любимой. Костер затушили, все прямо какая куча, боже, огромная. Мне сейчас вот и вот так вот в этом направлении это уже все исходил, все излазил. Мне все понравилось, все хорошо, все равно левшачек. Конечно, мне надо было далеко идти, но это уже был не вариант, просто. Так что всем здоровья, успехов, здоровья родным близким главное. Подписывайтесь, кому привет, пишите в комментариях, передам. Обязательно, в следующем видео. Ну и всех благ. Пока-пока. Oh, oh,